Раз глубоко вдохните в себя, и выдыхая, представьте себя, вернее представьте свою голову. Представьте ее как некий сосуд, некую емкость. Вы можете открыть как бы крышку и заглянуть в эту емкость. А что там? Посмотрите внимательно в этой емкости, какие шарики или какие энергии преобладают. Если преобладают синие, голубые, радужные, фиолетовые энергии, светлые энергии. Тогда все нормально, и вам эту медитацию делать не надо. Но если вы заглянули и вы видите серую пелену, какие-то серые, тяжелые, а у кого-то и камни, да, то просто Рядом стоит мусорное ведро, представьте его. И просто вы берете эту энергию в виде камней, в виде черных шаров. Ее берете и просто кладете в мусорное ведро. Работайте быстро, чтобы ваша логика не включилась и не подставила картину. Вынимайте, не бойтесь, вы вынимаете только негативные энергии. Так устроена эта медитация. Я даю вам некоторое время... Выньте все вот эти вот все серости, какие-то блака, унылость, какую-то озабоченность. Вынимайте это из вашей головы и складывайте в мусорный ящик или мусорную тонну. Мусорный ящик может быть побольше. Когда вы почувствовали, что вы очистили вашу голову, вы просто берете, представляете, печь с огнем, и этот ящик весь отправляете в огонь. Пусть эти энергии трансформируются чистым огнем. Закройте створку печи. Вернитесь к своей голове, к своей чаше или что у кого. И теперь наполните вашу голову синим. Темно-синим цветом. Синей густой энергии, которая струится и густой лентой заполняет вашу голову. А теперь глубоко вдохните в себя все сделанное. И привнесите это в свою физическую жизнь. Сегодня и сейчас. Еще раз глубоко вдохните в себя. И принесите это в свою физическую жизнь. Сегодня и сейчас. А теперь... Откройте глаза. Я желаю вам замечательного еще выходного вечера. Я желаю вам замечательной недели. Пожалуйста, это упражнение повторяйте в течение недели, каждый день, очищая свою голову и наполняя ее концентрацией. Синий цвет приносит хорошую память, концентрацию, очень классную работоспособность. Я желаю всем успеха на их рабочих местах и счастливого понедельника и недели. С вами была Ольга. Такие спонтанные медитации мы будем делать раз в неделю, а может часть.